Всем привет дамы и господа, меня зовут Юрий и сегодня у нас на обзоре самая нашумевшая игра Metal Gear Solid 5. Завариваем чайок, запасаемся вкусняшками и мы начинаем. Metal Gear Solid 5 фантомная боль это стелс action приключения в открытом мире с элементами менеджмента и ролевой игры. Где основной акцент сделан на сборе ресурсов и развития способностей главного героя. Определение довольно громозное. громоздкое. Господи, твою мать. <клёх> Блять. Нормалек пойдет. Отлично. Metal Gear Solid 5, фантомная боль это Stealth Action приключения в открытом мире с элементами менеджмента с ролевой игрой. Где основной акцент? Блять. Как можно блять, сделать это? Почему нет? Почему нет? Ну почему не... Metal Gear Solid 5. Фантомная боль. Это стелс Action приключение в открытом мире с элементами менеджмента и ролевой игры. Где основной акцент сделан на сборе ресурсов и развитии способностей главного героя. Определение довольно громоздкое. Но оно в полной мере отражает ту серьезную идею, которую разработчики хотели реализовать в своей игре. Чтобы полностью понять, вам придется пройти ее до конца. Все элементы здесь взаимосвязаны, А любая, казалось бы, самая незначительная мелочь, оборачивается важнейшей деталью для игрока или героев вы выходите из состояния комы и обнаруживаете себя в стенах военного госпиталя на кипре да ну за окном 1984 год 9 лет назад в результате взрыва вы получили травму при осмотре в нашем теле ну, язык уже заплетается При осмотре в вашем теле было обнаружено более сотни инородных тел, в том числе фрагменты человеческих костей и зубов. Вы сильно ослабли. Работники госпиталя выглядят дружелюбными и, кажется, ничего не подозревают. Но вы уже знаете, что будет происходить дальше. Рота солдат или один молчаливый киллер – неважно. А они отправят кого-нибудь, чтобы добить вас. И все, что вам остается, это бежать и надеяться на старых товарищей, которые придут на помощь и заберут безопасное место. Своим пробуждением вы запускаете цепочку событий с последствиями, которые вам предстоит разбираться на протяжении всей игры. Вы – это большой босс. Легенда в глазах тех, кто не видит свою жизнь вне поля боя. Возглавляя некогда великую частную военную кампанию, вы должны рекрутировать как можно больше людей и заработать достаточно денег, чтобы добраться до лидера таинственных организаций Шифр и этой сеть мерзапсу, которая отняла у вас все. За редчайшим исключением любая миссия представляет собой незаметное проникновение на охраняемую территорию. Поводом для этого обычно является выполнение заказа на конкретное действие. В основном ликвидация, саботаж, спасение заложников. Извиняюсь. За речащими исключениями, любая миссия представляет собой незаметное проникновение на охраняемую территорию. Поводом для этого обычно является выполнение заказа на конкретное действие. В основном – ликвидация, саботаж, спасение заложников или похищение данных. Суть происходящая сводится к следующему – есть цель и есть игрок. И никаких ограничений. Работает это так – вы начинаете задание на нейтральной и относительно безопасной местности, верхом добирайтесь до ближайшего караульного поста, пересекая условную границу вражеской территории, натыкаясь на противников, которых можно допросить. Полученная информация, расположение патруля, техники или цели задания отмечается на карте. После чего обезоруженно можно убить, придушить или отправить на главную базу, где он будет завербован в вашу частную военную компанию. При обнаружении игрока противником произойдет короткое замедление времени для возможности реагировать и предотвратить поднятие тревоги. Конечно в игре нашлось место и для громкого стиля прохождения, однако экшен составляющего Metal Gear Solid 5 реализовано крайне однообразно и топорно. Управление недостаточно отзывчивое, оружие ощущается слабо, а все анимации и тактические приемы врагов игрок выучит за 3-4 перестрелки. Продвигаясь вглубь вражеской территории, вы принимаете множество маленьких решений, с одной стороны, чем реже главный герой... Блять, блять, ну твоё ж твою мать! Продвигаясь вглубь вражеской территории, вы принимаете множество маленьких решений, с одной стороны, чем реже главный герой встречается с противником, тем выше шанс остается незамеченным, с другой, оставляя врагов в спине, вы существенно повышаете риски и лишаете главную базу ценных кадров. Стадия полного осознания всей простоты и однобойскости игровой механики наступает через 5-6 часов, а до этого момента неопытный игрок будет постоянно обнаруживать себя. А Ночью правила немного меняются, часть врагов отдыхает в казармах, а также уличное освещение на первый взгляд ночное проникновение намного легче дневного но тут появляется одна любопытная деталь игра запоминает ваш стиль например если игру в каждой миссии используют дымовые завесы или усыпающий газ со временем солдат начнут носить противогазы частые выстрелы в голову приводит появление касок а особо агрессивному игроку будут противопоставлены бронежилеты и даже штурмовые костюмы Несложно догадаться что любителям ночных операций рано или поздно придется столкнуться с настоящими при с приборами ночного видения. Попасться под луч прожектора очень легко, для более интуитивного процесса пряток был введен специальный эффект горизонтального блика. Если этот эффект появляется на экране, игрок может быть уверен, его вот-вот заметят. Любая миссия заканчивается эвакуацией с зоны задания, по суше или на вертолете – решает сам игрок. И давай поговорим о главной базе. Главная база – это убежище героев, по которому игрок может гулять и принимать участие в некоторых простых активностях, вроде стрельбы по мишеням или поисках тоников. Со временем здесь начинает происходить сюжетные события, доступ к улучшенному снаряжению и новым способностям неразрывно связаны с развитием базы. Далее вас начинают знакомить с новыми элементами игрового процесса, менеджментом людей и ресурсов. На главной базе функционируют 6 отделов. Чем больше сотрудников в научно-исследовательском отделе, тем быстрее появляется доступ к новому снаряжению. Отделы развития перерабатывает ресурсы, с помощью которых разрабатываются полезные предметы. Отделы поддержки, разведки и медицины отвечают за снабжение, форматирование и состояние главного героя во время выполнения заданий. Сотрудников боевого отряда можно отправлять на так называемые внешние задания и передовые базы, речь о которых пойдет позже. Формируются эти отделы из рекрутированных игроком противников, им немногочисленных добровольцев. И вот уже через пару игровых сессий вы с ужасом осознаете, что отправляете на воздушных шарах не только панциальных набранцев, но и минометы, стандартные пулеметы, грузовики, контейнеры с полезными ресурсами и даже вражеские танки. По ходу истории появляется организация по защите животных, которая будет платить за каждую эвакуированную из зоны боевых действий зверушку. И, конечно же, на первом месте встает уже не игровой процесс, а обычный фарм ради прокачки. Однако, к тому моменту, как игрок получит доступ к модификации оружия, разработки гранометов, самовредящихся ракетниц и пулеметов будет слишком поза. И скука от местной боевой системы быстро заставит вернуться к тактике, усыпляющей пистолет в траве. За особый подход игрока никак не вознаграждают, и никакого смысла экспериментировать со снаряжением нет. Афганистан и Африка – две большие локации. Да ладно! А характеризовать которые можно одним словом. Невзрачные. Вы не встретите здесь никого, кроме врагов и животных. Не наткнетесь на торговца целебными травами или на засаду какую-нибудь. Кроме 50 сюжетных миссий вам предлагают выполнить 157 побочных заданий, подавляющее число которых сводится к одному. Вы смотрите 3-секундную заставку полета на вертолете, высаживаетесь, выполняете какое-то одно действие и улетаете прочь, или самостоятельно добираетесь за следующей точки интереса. Зачем было настолько сильно затягивать игру, и почему часы были потрачены на создание подобных однообразных активностей, а не на доведение основного сюжета до конца, лично мне не ясно. Возможно это инститива издателя, и возможно в результате ссоры между работодателем и исполнителем, последнее созданное довел концепт дополнительных миссий до абсурда. При поверхностном с событиями игры, создается впечатление, что основные действующие лица лиц всего трое. Биг Босс и два его помощника, Миллер и Оцелот. На пути к возмездию они будут решать то тут, то там выплывающие проблемы, после чего случится кульминация, которая приведет к неожиданному повороту в финале. Звучит достаточно стандартно, но если копнуть глубже, выяснить, что по уровню проработки сценария серия металл, это чуть ли не самые крутые игры за всю историю. Про постановку в играх от команды Кодзимы вы наверняка знаете без меня. Тот Самый неповторимый стиль и чрезмерный пафос. В видеозаставках отсутствуют так называемые склейки. Камера свободно летает вокруг места действия и выбирает удачные ракурсы, прямо во время кат-сцены. Отсюда появляется любопытный эффект, чем дольше смотришь заставку, тем сильнее погружаешься в происходящее. Постановочные ролики интересны и каждое их появление оборачивается сценами, которые врезаются в память. На уровень вовлечения также влияет и звук. В особенности шаги. Разработчики почему-то крайне редко добавляют в свои игры звуки шагов. А весь их помощи можно легко выделить персонажа и даже обсерди... Обосрать, блядь. Границы сцены, нахуй. Да блядь, твою... На уровень вовлечения также влияет и звук, в особенности шаги. Разработчики почему-то крайне редко добавляют в свои игры звуки шагов, а весь с их помощью можно легко выделить персонажей и даже обрисовать границы сцены с помощью эха. Глубокая и большая, но совершенно недоделанная серия Фантомная боль – это игра, которая еле-еле пережила конфликт разработчика с издателем. В результате ее даже трудно назвать полноценным проектом, реализация каждого аспекта здесь всегда хуже изначальной задумки. Сам открытый мир получился пустым, тактические возможности которые он порождает быстро утрачит свою актуальность. Оружие ощущается слабо. Наличие техники разбивается, корявое управление, нереалистичную физику. Словами, конечно, мне не передать, как мне грустно от того, что он не стал той игрой, которая могла бы стать. Каждый раз, когда я в меланхолическом припадке запускаю любой из трейлеров во время просмотра, спрашиваю себя, почему я все еще здесь? Просто чтобы страдать. Потому что надо было, брат. Неужели нельзя было сделать обычную линейную игру? Без открытого мира, побочных активностей и платных ускорительных прокачки. И даже если нельзя было, то почему выбранную ту концепцию не смогли довести до ума? Могли ведь сделать хорошую игру. Могли, но не сделали. Ну и на этом наш обзор подошел к концу. Всем советую поиграть в эту игру. Ссылка на саму игру будет в описании. Подписываться на канал не буду просить. Вы и так сами знаете что делать. Пишите в комментариях на какую игру сделать еще обзор. Всем до новых встреч. С вами был Юрий Лайт и его команда. Всем пока-пока.